Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на бонусном уроке тренинга по партнерским программам для интернет-новичков. Этот урок я записываю по просьбе участников нашего тренинга, у которых есть свой личный оплаченный хостинг. В этом уроке я расскажу, как сделать редирект, то есть перенаправление через ваш хостинг, плюс дам еще одну дополнительную полезную информацию, как подключить метрику. То есть, если вы используете для рекламы своего продукта несколько источников трафика, то очень интересно знать, откуда у вас приходят люди, из каких источников трафика приходят люди на ваш партнерский продукт. И все это можно сделать, используя Яндекс Метрик. Все, что я сегодня буду рассказывать в этом уроке, касается только тех, кто имеет свой оплаченный хостинг вот я пользуюсь услугами компании интернет хостинг центр я не буду говорить что эти ребята там самые лучшие но вы должны понимать что основное что требуется от хостинг центра любого это стабильность если ваши сайты перестают работать хотя бы несколько часов а вы с этих сайтов ведете какую то коммерческую деятельность то вы можете потерять значительно больше денег чем, например, выигрывая в цене еще какой-то хостинг-центр, где цены подешевле и поменьше. Вот этих ребят никогда за все время, а я с ними работаю уже, наверное, года три или четыре, никогда мои сайты не останавливались из-за того, что не работал хостинг. Вот. И еще один нюанс, который вы должны знать о своем хостинге – какой у вас тариф и сколько доменных имен вы можете, сколько сайтов вы можете одновременно хранить на своем тарифе. У меня тариф за 160 рублей, и я на этом тарифе могу хранить до 10 сайтов. Какой-то один из доменных имен вам необходимо отвести для перенаправления. Не стоит использовать это доменное имя для того, чтобы хранить какой-то ваш сайт. Объясняется это достаточно просто. Если вы начинаете активно рекламироваться в тех же самых социальных сетях, то есть раскидывать какие-то рекламные сообщения, в которых присутствует ваше доменное имя, однозначно, что бы вы там ни делали, с аватаром своего клиента какие-то люди будут нажимать на спам. И социальные сети будут вносить ваш домен в так называемые неблагонадежные серые, серые сайты. В этом случае с такого доменного имени что-то продвигать в интернете будет ну, крайне сложно, потому что это будет уже скомпрометирующий себя в глазах социальных сетей и ресурсов. А социальные сети это трастовые ресурсы и по этой цепочке пошло дальше. Поэтому заведите себе какой-то домен отдельный и именно через этот домен делайте перенаправление. Итак, как же сделать редирект? Ну, что такое редирект, что такое домены, что такое хостинг? В этом уроке я не рассказываю, потому что это урок для так называемых продвинутых пользователей, людей, которые все это знают и уже даже за это заплатили деньги. Значит, для того, чтобы сделать редирект, вам необходимо войти в управление, в панель управления своего хостинга. То есть хостинг это услуга хранения и вы должны получить доступ к той информации, которую хранит ваш интернет-хостинг. Делает делается это через какой-то менеджер. Вот На моем хостинге можно выбрать три различных панели управления. Я выбрал наиболее популярную панель управления, которая называется ISP-менеджер. Уверен, что и на ваших хостингах такая же панель. Но это самая популярная панелька. То есть вы должны запустить эту панель, войти в нее. От вас попросят авторизоваться. Данные для авторизации вам высылались на вашу электронную почту э, хостингом. Вы вводите свой логин и пароль уже не от личного кабинета, а от панели управления и попадаете в нее. Если на вашем хостинге установлен... PSP менеджер, то самый простой вариант сделать редирект для людей, которые ну, не очень себя хорошо чувствуют с этими HTML-кодами, это в левой колоночке, где менюшка псп менеджера, найти пункт, который так и называется. Редирект. Видите. Вот вы его выбираете появляется такая чистая окошечко то есть у меня например никакой сайт сейчас не используется в качестве редиректа но я всегда могу это сделать нажав на зелененький плюсик вот такой чистый листочек с зелененьким плюсиком то есть добавить новый редирект нажимаю вам предлагают выбрать тот домен через который вы будете делать перенаправление. Ну, то вот у меня есть такой сейчас пустой домен 36app, да, я через него буду делать перенаправление. Выбираю в этом списке. Далее, в строке, где написано pass, вы должны сказать, что вы делаете перенаправление с главной страницы, то есть с корневой страничке То есть здесь вы должны поставить вот такой вот значок, ну, значок деления. Только не ошибитесь. Если вы в другую сторону перевернете эту палочку, будет ошибка. Далее. Вам нужно выбрать код. Код редиректа это 301. Вот, довольно часто вы можете увидеть в интернете а, 300, а, операция 301 или код 301. Это операция редиректа, перенаправления. Это кстати стандартная услуга работе с сайтами. И не надо тут пугаться, что это как-то противозаконно, как многие считают. Нет, это нормальная ситуация. Используется, сделана была для благих целей. Дальше. А вот в строке, где написано URL, вы должны прописать, куда будет происходить перенаправление. То есть люди будут в адресной строке вбирать, вбивать 36 app, куда они будут попадать. Давайте я сейчас этот адрес сразу же. И я сделаю перенаправление на свою страничку ВКонтакте ну например вот на главную страничку ВКонтакте то есть люди будут набирать 36 ру в адресной строке а попадать будут на мою страничку ВКонтакте все нажимаю кнопочку ОК посмотрите, вот на страничке редиректы отображается что сайт 36ап.ру да, главная его страничка будет перенаправлена вот на такой адрес ВК Игорь Черноусов давайте это проверим я возьму свое доменное имя, которое я скопировал. И вот в отдельной вкладочке его вставлю. Видите, вот вставил 36 АПРУ, нажимаю Enter и попадаю на свою страничку ВКонтакте. Вот это самый простой, самый элементарный способ сделать редирект на своем хостинге. С моей точки зрения он по сложности ничем не отличается от той услуги, за которую вы на два домена заплатили там 120 рублей в год. Вот все очень просто и м, очень логично. Но у вот этого способа, конечно, есть свои недостатки, потому что а, просто не всегда хорошо, да? А какие, во-первых, есть недостатки? делайте редирект по методу, который я вам сейчас показал. Ваше доменное имя в моем случае это 36 app.ru вы можете использовать только для создания одного перенаправления. То есть этот домен, его главная страничка будет использоваться только для перенаправления на какой-то один продукт. Вот очень много вопросов задают, а если я несколько продуктов продаю, то вам придется под каждый продукт делать свой домен, то есть покупать свое доменное имя и каждый продукт продавать своего доменного имени, делать на соответствующее перенаправление. Это не лучший вариант, особенно для новичков. Когда у вас еще не так много трафика, сразу заниматься продажей нескольких продуктов, я вам не рекомендую. Я вам рекомендую купить один домен, сделать через него вот таким вот образом перенаправление на свою партнерскую ссылку и продавать его. Если решили продавать какой-то другой продукт, другую партнерскую ссылку, то вы просто напросто на страничке Redirect нажимаете не на зелененький плюсик, а на карандашик желтенький, переходите в режим редактирования и вместо вот этой вот ссылочки пишите какую-то совершенно другую ссылку. Единственное, о чем вы должны помнить, что кэш обновляется не мгновенно, либо проверяйте из другого браузера, либо на своем браузере почистите кэш, чтобы все у вас нормально работало. И второй э, недостаток у этого простого способа заключается в следующем. В том, что вы не сможете, используя этот метод, сделать, э, подключить Яндекс-метрику. Ну и любую другую метрику, к сожалению. Поэтому я вам предлагаю другой, более сложный способ. Сейчас этот редирект я удалю. Я его выберу, нажму Delete и удалю редирект. Значит, если вы хотите делать более сложный способ с использованием HTML-кодов, то вам необходимо в панели управления менеджера найти раздел, который называется «Файл-менеджер». Вот файловый менеджер. И благодаря вот этому файловому менеджеру вы можете посмотреть, что у вас конкретно хранится на хостинге. Вот вся эта информация хранится э, на вашем хостинге. Именно за эту услугу вы заплатили деньги. Что нас интересует? Нас интересует папочка www. Www. Вот Открыв эту папочку, вы увидите вот свои домены, которые вы покупали на этом хостинге домены, которые хранят ваши сайты. ну В моем случае это подписные странички, блоги и так далее. Значит, вот сайт, с которым мы экспериментируем, работаем. 36app.ru. Я открываю эту папочку, и что я вижу? Даже если сайт пустой, то есть там ничего нет, то есть вы только купили один домен, в любом случае там будет вот такой вот индексный файл. Вот когда в адресной строке набираем 36app.ru, браузер по умолчанию Браузер пытается найти файл вот с этим вот именем index.html и его открыть. То есть вообще-то вот вот таким вот образом выглядит адресная строка 36app flash index.html. Но так как этот файл по умолчанию ищется браузером, его можно и не писать, он так и так будет найден. Поэтому что такое редирект? Редирект или перенаправление, это если вы вот в этом вот файле индекс html измените информацию то есть вместо там ваших картинок той информации которую вы храните на своем одностраничном сайте если вы ставите содержимое вот этого индексного файла код редиректа а выглядит он вот таким вот образом то как только вы будете набирать имя 36app.ru будет обрабатываться код редиректа и будет осуществляться переход по тому адресу, который прописан у вас в коде редиректа. Вот посмотрите, что из себя а, выглядит код редиректа. Я сейчас вот такого вытяну. Он очень простой. То есть не надо думать, что необходимо обладать какими-то знаниями в HTML-коде, знать какие-то пароли и явки. Ничего не требуется. Вот что вам нужно поменять. Во-первых, вот в строке, где написано title, то есть титул, вы можете написать вот все, что угодно. Но лучше, конечно, вот то рекламное сообщение, тот призыв, который вы прописывали при маскировке Wi-Frame на два домена. То есть что-то такое красивое и интересное. Вот дальше, вот где у вас написано HT, PP и так далее, вот сюда вы вставляете свою партнерскую ссылку. Опять же вставляете ее полностью, начиная с httpp и так далее. Вот здесь сейчас, кстати, вставлена партнерская ссылка на партнерку Сергея Грай. Вот. И вот весь этот код, весь этот код, который вы получите, который будет храниться у вас в дополнительных материалах под этим уроком, вот вы должны вставить в файлик, в содержимое файла html. Посмотрите, как это можно сделать. Значит, выбираем сам этот код, ну, естественно, исправив его под свою партнерку, копируем его, да, возвращаемся в менеджер, выбрали файл, который будем редактировать, и нажимаем на кнопочку, опять же, «Edit» и «Редактировать». Вам показывают содержимое файла на данный момент, вы просто берете его, все, удаляете и вставляете свой. Нажимаем кнопочку «Ок». OK. Все. Мы с вами изменили индексный файл сайта 36up.ru. И теперь этот сайт будет уже вести в совершенно другое место. Давайте убедимся, что так оно и есть. Вот еще раз его выберу, нажму «Редактировать». Видите, вот такое вот изменение. Нажимаю «Cancel». Теперь, если я введу в адресной строке 36up.ru, то я перейду на партнерку Сергея Играя. Давайте это сделаем в другом браузере. Ну и вот посмотрите, что произошло. Меня перекинули на партнерку Сергея Игрань. То есть все, что вам нужно сделать, это взять и просто напросто исправить индексный файл. Если вас не пугает работа вот с этими кодами, вот если вы не хотите под каждый под каждый свой партнерский продукт покупать новый домен вы можете сделать, ну, скажем так, хитрее. Смотрите, в чем заключается хитрость. Вы можете, находясь сейчас в папочке 36App, вы можете взять и создать внутри этой папки еще одну папочку. То есть нажимаем на, опять же, зелененький плюсик. Вас спрашивают, что будем создавать файл. Мы выбираем создавать фолдер, папку, имя этой папки. То есть вы можете под каждый свой партнерский продукт создать свою отдельную папочку. Ну, например, напишу ее gr1. Конечно, лучше, чтобы папки были по-английски. То есть русские слова не используйте. Нажимаем ОК. Смотрите, что произошло. Я сейчас внутри своего сайта, в главной его странице, создал еще вот такую папочку. Теперь, если я внутрь вот этой папочки gr1 которая сейчас у меня пустая, да? я скопирую какой-то индексный файл и напишу в нем совершенно другую реферальную ссылку, то я могу с одного доменного имени, в моем случае 36AP, осуществлять продажу нескольких партнерских продуктов. Но единственное, что маршрут будет чуть-чуть длиннее. То есть мне придется прописывать имя еще и созданной папки. Например, в моем случае это будет выглядеть вот так. То есть обращаюсь к, к сайту 36 appru и открываю папочку gr1. А в этой папочке gr1 у меня лежит индексный файл, который ведет на совершенно другой продукт. И вот таким вот образом вы можете понасоздавать на одном доменном имени, если вы не хотите покупать домен под каждый продукт, понасоздавать кучу этих папочек, а количество их ничем не ограничено. Каждую папочку, конечно, надо называть таким образом, чтобы вам было понятно, что, же, что за продукт лежит в ней. И в каждую папочку вы просто-напросто помещаете вот эти вот индексные файлы. Это можно сделать, опять же, из самой панели, вот выбрали этот файл. Видите, здесь есть действие копировать. Нажали на копировать. Открыли папочку gr1. Нажали Вставить вот таким вот образом. Потом взяли этот индексный файл, нажали редактировать. Изменили вот эту вот ссылочку на ссылку на другой товар. Нажали кнопочку ОК. И теперь вот такой вот маршрут 36app.ru gr1 будет вести уже на совершенно другой товар. Вот такой вот несложный способ создания редиректов. Друзья, если вам по каким-то причинам ну, не нравится работать с ISP менеджером либо на вашем хостинге совершенно другой какая-то панель управления стоит, то вы можете себе на компьютер установить программку, которая называется FTP-клиент. Их очень много, они бесплатные. Вот я пользуюсь программой, которая называется FIZILA известная программа напишите в поиске Яндекс и вам покажут ее официальный сайт, с которого можно ска скачать. Вам нужно настроить соединение с вашим хостингом, то есть ввести те а, логины и пароли, которые вы вводите при входе тот же самый ПСП-менеджер. Но настройка, как настроить соединение на YouTube, очень много роликов. Не буду на это уделять внимание, потому что, может быть, вы и не будете и пользоваться. Значит, Смотрите, я подключаюсь к своему хостингу и работаю очень просто и очень наглядно. Вот они мои сайты, вот их содержимое, видите, то, что мы с вами понасоздавали. А вот содержимое моего компьютера. То есть вы можете на своем компьютере в удобном вам месте, пользуясь, например, тот же самый, текстовый редактор блокнот редактировать файлики крывать именно блокнотом либо блокнотом плюс плюс это очень простые программки которые позволяют редактировать эти коды берите код который я вам дал вставляйте их сюда сохраняйте и потом с помощью программы файзилла либо каким-то другим клиентам просто-напросто берите и копируйте в нужную вам папочку. То есть как будете пользоваться, лично ваше дело, что вам больше нравится, используйте. Но ну и в заключение я вам сейчас покажу, как добавить э, метрику. Вот если вы хотите анализировать, откуда у вас идут переходы по вашей партнерской ссылке, да, то есть вы будете раскидывать сообщения. В социальных сетях разных, да, там на блогах, на форумах, на Ютубе писать и вот чтобы увидеть от что у вас лучше работает, там youtube или те же Одноклассники, либо там из Фейсбука люди приходят, да? либо вы заказали какую-то рассылку, хотите посмотреть, сколько у вас с этой рассылки пришло людей, это будут люди из неизвестных источников, каких-то других сайтов вы это увидите. Вам необходимо добавить яндекс метрику то есть это очень просто я вам сейчас это покажу то есть вам для этого нужно зайти на яндекс вот заходим на яндекс вам конечно необходимо э, иметь почту яндекса и авторизироваться в ней потому что почта яндекса работает точно так же как почта нажимаем то есть дает доступ ко всем услугам э, яндекса вот с главной страницы Яндекса, после того, как вы авторизировались в своем аккаунте, вы опускаетесь вниз и находите метрика. Видите? Нажимаете на добавить счетчик. Сейчас интерфейс изменился. Вот в старом интерфейсе, может быть, было чуть посложнее. Здесь сейчас вообще очень просто. То есть придумываете имя вашего счетчика. Ну, например, назовем его тест. Вот сюда вставляете домен. То есть ваше доменное имя, то есть то имя, которое вы будете раскидывать в своих сообщениях. То есть в моем случае, так как я работаю с 36 App, вот именно этот домен я и вставляю. Вот вставляю сюда домен. Ставлю галочку, что я принимаю условия. Если хотите, чтобы информация приходила вам на почту, ставьте вот «Удоведомлять» на электронную почту. Больше ничего менять не надо. Но смс, наверное, не стоит, чтобы вам приходило Просто-напросто теперь нажимаем на кнопочку создать Все, счетчик создан Ну, согласитесь, несложно Теперь вам нужно получить код этого счетчика Вот Выбирайте раздел код счетчика И вам желательно еще включить информер Чтобы к коду счетчика добавился информер Вот нажмите на информер Видите, вот такая вот штучка будет появляться Ну, интересно Нажимаем сохранить Отлично вот он, этот код счетчика. Вот он. Видите, он тут такой блеклый. Если вы видите, вы можете почитать, куда его можно вставлять. Тут написано в любое место вашего HTML-кода, желательно поближе к началу. Но мы так и сделаем. Нажимаем на скопировать в буфер. Вот весь этот код сейчас вам скопировался в буфер. Что мы делаем дальше? Идем на наш ASP-менеджер, выбираем наш индексный файл. Если вы будете делать для главной страницы меняем его в индексном файле, если вы будете делать для э, анализа для каких-то других своих страничек, то и в них вставляйте этот счетчик. Ну, то есть все переходы должны у вас отсчитываться, то есть все ваши ссылки. Нажимаем редактировать. Вот наш код редиректа такой простенький. Ну и вот прям почти в самом начале мы либо можете после титула, вставляем скопированный код счетчика. нажимая Ctrl-V или там правой кнопкой, как хотите. Вот, вставить. Вставился код счетчика. Вникать в то, что здесь написано, вам не надо абсолютно. И не забивайте себе голову. Единственное, что можете себе скопировать куда-то, вот это вот ID, ID счетчика. Потому что в некоторых сервисах ä, можно использовать ваш счетчик, просто указывая его ID. То есть пригодится. То есть ваш созданный счетчик вы можете использовать, просто указав его ID без всякого кода. Все, нажимаем кнопочку ОК. Все. Теперь, когда я буду рекламировать свою реферальную ссылку, у меня в моем Яндекс кабинете, в разделе счетчики, я буду видеть информацию по своему счетчику. Но счетчик еще не запустился, то есть он еще пока проверяется и так далее. Когда он запустится, он начнет работать, и вы тут будете видеть ваши просмотры просмотры, посетителей, то есть это очень качественная статистика. Не та статистика, которая вам, например, дает ваша партнерская программа, а вы будете видеть, откуда эти люди пришли. Это очень полезно и очень интересно. Но я этот счетчик удалю. Итак, друзья, на этом бонусный урок о том, как сделать редирект через свой хостинг и домен, я заканчиваю. Жду вас на вебинарах обратной связи, которые у нас проходят каждый понедельник в 19 часов. Приходите со своими вопросами, задавайте, я буду на них отвечать. Всем спасибо, до свидания.